Деньги в партнерских программах. С вами Александр рестаров и в этом видео давайте поговорим о деньгах. Когда вы слышите о заработке на партнерках, в голове появляются вопросы. Зачем мне это? Зачем этим вообще заниматься? Что там вообще можно заработать? Эти вопросы я тоже задавал себе в начале. Теперь я знаю ответы и хочу поделиться ими с вами. На партнерках на самом деле зарабатывают хорошие деньги, и это не лохотрон, это реальный заработок. И самое приятное то, что он доступен каждому. По сути, заработок на партнерках – это инвестиционный бизнес. К примеру, вы вкладываете 100 долларов в рекламу, и после того, как люди по вашей рекламе купили товары, вы получаете 130 долларов, или 150 долларов, или 180 долларов, значит вы отбили свои 100 и получили дополнительную прибыль. И это не какие-то цифры из головы, это реальные показатели, которые постоянно получаю я и получают мои ученики. Причем обратите внимание, это же от 30% в месяц, не в год, а в месяц. Чтобы стало понятнее, в банке вы можете получить около 6% в год или 0,5% в месяц. А на партнерках можно сделать даже новичку от 30% в месяц, а в год это уже совсем другие цифры. Согласитесь, что разница колоссальна. Сначала я тоже не мог поверить, что это возможно, но когда сам начал получать такие результаты, мои глаза открылись еще шире от удивления, потому что это действительно правда. Вы скажете, это нереально, так зарабатывают только профессионалы. Но вот, что я вам скажу, так могут зарабатывать новички даже через месяц после старта, это делали мои ученики, которые о партнерках до этого вообще ничего не знали. А профессионалы на самом деле зарабатывают от 100, 200, 300 процентов в месяц. И кстати, они тоже раньше были новичками. Вот такие финансовые возможности таит в себе партнерский бизнес. Стоит ли заниматься заработком на партнерках или нет, конечно решать только вам. Лично я для себя выбор уже давно сделал и совершенно не жалею. Даже наоборот, мне нравится это все больше и больше. Хотите начать зарабатывать прямо сейчас? Вам это интересно? Хотите узнать больше? Тогда нажмите на эту кнопку.